Я являюсь большим поклонником данной серии. Батла 1942 год в моем сердечке навсегда. Поэтому, естественно, я с большим интересом жду хоть какой-то весточки про будущий мобильный проект. Как вы поняли, новости есть? А вот что это за новости, сейчас узнаем. Здорово, мужские мужчины! Вы только представьте, что больше года назад я уже делал материал про батлу, и там мы вместе с вами закрывали глаза на графонии, да и вообще на весь игровой процесс в целом. Ибо это начало. Игра в альфа-тесте в будущем все же улучшит. Ни... Я решил сам себя перепроверить и полез по группам и роликам в ютубе, дабы посмотреть мнение людей. И мягко говоря, таких эпитетов я давненько не слышал. Ладно, пока не будем о грустном, давайте попробуем разобрать положительные моменты, которые появляются в батле мобайл. Самая обсуждаемая новость это, конечно же, наличие сюжетной кампании, которую нам обещают. Ее будет, короче, курировать чувак, который был соавтором игры Халла. Может быть, Знает. Остается, конечно, только гадать, что там выйдет, но в целом уже неплохо, у такого движа будут свои почитатели, я уверен. Еще из классных вестей то, что в файлах игры нашли упоминание вот этих карт, представленных на данной фотокарточке. Конечно же, наличие карт метро и завода 311 меня приятно удивило, ибо в третьей и четвертой батлушке частенько там я зависал. Еще бы, конечно, добавили карту Операция в заперти, был бы вообще сасно, хотя кто знает, может, она и появится. Вопрос в другом. Посмотрите на все эти карты. Кто за них шарит? Что можете мне сказать? На этот вопрос для всех остальных я чуть позже дам ответ. Еще хочется сказать, что потихоньку добавляют новое оружие. Еще где-то в файлах игры есть модельки вертолетов. Кстати, насчет вертолетов, многие пишут, что это просто такая, знаешь, типа статичная модель для какой-нибудь карты, ибо упоминаний про ПВО в игре пока что до сих пор еще никакой информации нет. Это все интересно, посмотрим как будет. И, наверное, на этом череда более-менее приятных вестей заканчивается и начинается суровая, мать его в рот, действительность. Говорю, как вижу и понимаю. В общем, анонсировав в апреле 2021 года, хочу подчеркнуть 2021 года Battlefield Mobile. Разработчики спустя столько времени выкатывают нам вот это в открытый доступ. Я еще могу понять альфа-тест прошлогодний, но даже спустя год, грубо говоря, топтаться на одном и том же месте, это, конечно, уровень, хочу я вам сказать. Многие игроки и ютуберы верно задаются вопросом, для чего и кого вообще рассчитан этот альфа-тест. На нем после пяти минут игры уже хочется плакать, ибо если такая контора, как Electronic Arts, накладывает с горкой вот такое... Чего ждать от компании и инди-студии с меньшим количеством капитала и ресурсов. Хотя на самом деле, на практике, некоторые инди-студии порой выдают шедевры. Но глядя на вот такой геймплей, складывается ощущение, что разработчики работают за пиво и сухарики. Вообще, похуе. Механики в игре как от самой дешевой инди-стрелялки какого-нибудь 2010 года. Стрельба пластмассовая, персонажи аляпистые и передвигаются, как будто им в штаны насрали. Сорян, за такую. Хрень, но, блять, по-другому не сказать. Если кто-то до сих пор не понимает, почему я доебываюсь, то просто поймите, что за игру отвечает Electronic Arts. И их, конечно же, студия разработчиков. И если спустя год после старта альфа-теста мы получаем вот такое, то, извините меня, это, мягко говоря, очень плохо. Это даже близко не стоит с той же мобильной колдой. Зачем так закапывать свой проект, я вообще не понимаю. Если студия разработчиков только набивает скилл в разработке игры, это как бы классно, пусть делают, пусть стараются. Скорее всего, дело в самой политике Electronic Arts, ибо зачастую у большинства коммерческих чуваков есть свои наполеоновские планы и, конечно же, сроки. Скорее всего, над игрой потихоньку в закрытую пыхтели разрабы, но в один прекрасный момент. Дядьки сверху сказали, надо бы ее анонсировать, чтобы поймать хайпушечку. Ибо дядькам сверху не особо интересно, на какой стадии она готова. Главное это все зарядить, чтобы плюс-минус что-то было у них хорошо. Как раз таки вот горячим примером для вас может стать Киберпанк, как его супер, блять, охрененно выкатили и что с ним стало. Да и та же батла 2042, которая тоже просто <laughs> кишила багами и которую только через год более-менее в Божеский вид. Короче, может быть по поводу мобильной батлы я ошибаюсь, хочу на самом деле в это верить, но просто прокручивая все это, что я сказал выше, как-то ну верится с трудом. Брата-братья, если у вас какие-то мысли есть по поводу этого или дополнения, то обязательно напишите в комментариях лучшие сообщения, я опубликую себя в телеге, чтобы устроить брейншторм со своими подписчиками. Кстати, если ты как и я все-таки ждешь батлу, несмотря ни на что, надеюсь, что у нее все будет хорошо и пока что чилишь в мобильной колде, но не можешь никак задонатить, то тебе с данным вопросом поможет мой админ из группы ВКонтакте Федя ЭК Фистер. Фидос мне каждый сезон закидывает боевые пропуска, поэтому контент про новые пушки в колдене вы наблюдаете супер быстро. Именно сейчас есть охренительная возможность зарядить CP на аккаунты с закрытым магазином. Причем валюта будет удвоенная, да еще и с хорошей скидкой. Обязательно воспользуйтесь таким, предложением, потому что неизвестно, когда у нас еще будет такое предложение. Федя вам молниеносно поможет, я вам это гарантирую. Посмотрите на все эти карты, кто за них шарит, что можете мне сказать? Я думаю многие староверы Батлы поняли, что данные карты в основном не для масштабных сражений, а как раз таки фишка Батлы в ее нереальных зарубах с большим количеством игроков на карте и конечно же с большим количеством разнообразной техники. Судя по вот этому скриншоту, пока что максимум 16 на 16 можно зарубиться, но это же немного не то, я очень Надеюсь, что такие карты, как Дорога Голдмут, Осада Шанхая, Шторм на Пороселах, уже где-то там делаются у разработчиков, и они все-таки берегут их для нас и для релиза, как, как говорится. Ну, либо же они и дальше хуярят сухарики под пиво. Как бы я не угорал сейчас над этим проектом, все-таки кое-что от батлы есть здесь. Есть и это разрушаемость. Да, это еще одна визитная карточка франшизы Battlefield. Пока, конечно, на мобиле это все выглядит, ну, коринжовенько, честно говоря. Но хотя бы это что-то. То есть, сначала какое-то здесь есть. Оно положено. И по факту, этой игре еще нужно, ну, наверное, года два, либо год, чтобы она была, ну, хотя бы супер-пупер играбельной и на том, уровне игр, которые сейчас уже есть у нас. Хоть я и рофлю весь материал над разработчиками мобильной батлы, мне больше верится в то, что их все-таки гнали по времени вот эти вот главные дядьки. Ибо я помню, как весной 2021 года все обсуждали готовящийся мобильный проект. Там, кстати, как раз и батла 2042 недалеко на горизонте мелькала. И как вы поняли, инфополе просто кишило будущими новинками. Весь сегодняшний материал, вы наблюдаете геймплей будущего шутера. Сможет ли он заставить конкуренцию той же Колде? Ну, глядя на это, я считаю, что без больших карт, где можно играть 32 на 32 и больше, без масштабных сражений на технике, без переработанных анимаций, да и гейм-дизайна в целом, конечно же нет. Был целый, мать его, год, чтобы улучшить хоть какие-то аспекты. Вы же это выкатываете повторно, чтобы люди зашли, посмотрели, оценили, что там изменилось. Ну как-то вы должны были основываться на отзывы игроков из прошлого альфа-теста, для которых вы, по идее, и выкатывали это, эту движуху. Этого, увы, не произошло. Мне хочется верить, что проект приведут чувства, чтобы, играя в него, мы с гордостью могли сказать «Это и есть настоящий». Баттлфилд.